Над домом ракета прошла и дальше еще сейчас будут она стоит и будет падать не дай бог прямо на наш дом Пиздец. Друзья, срочно на вышке, только что по телеге, Киев. Летит, мы... Значит, Дорогожичи обстреляны, друзья. Дорогожичи обстреляны. Все легли, легли, легли ага. к зданию и легли дальше от стекол.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 Спасибо большое за вашу поддержку. Всего вам доброго.